Всем приветик. Так, тема действия человека. Человек решил понимать себя. Также понимание свое не то, что включать, а именно с пониманием относиться к окружающим людям. И также человек решил заглянуть в свой внутренний мир. Самое главное — это понимание самих себя. Всем пока.